Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для стрельцов на вторую половину мая 2021 года. Ну что, мои дорогие, начнем. Под колодой, ух ты, ничего себе, пожалуйста, под колодой у нас колесо фортуны. Ну, удача, удача будет сопутствовать стрельцам в этот период, последние две недели мая. Так что планируйте, если вы чего-то хотите добиться или хотите, чтобы у вас что-то случилось, то планируйте все на этот период, у вас все получится, причем с легкостью вот по этой карте. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель мая для вас – Девятка Пентаклей. Предпоследняя неделя – Возрождение, Тройка Мечей, Двойка Чаш и Четверка Посохов. Какие карты? Последняя неделя мая, и у вас карта Императрицы, карта Силы. Карта «Король мечей» и «Шестерка посохов». Как, какой период для вас! Тема тема денег, конечно: девятка Пентакли это финансовое благополучие. Это когда человек любит окружать себя как даже роскошью, то есть любит тратиться на какие-то на свою одежду, на украшения, ходить в дорогие рестораны. Часто карта проигрывается как э, одинокая женщина, женщина после, например, развода или вдова. Но, знаете, если развод, то тут э, по вашей инициативе, причем вы довольно э, счастливы своим положением вот этой вот одинокой женщины если вы в паре то может быть вы зарабатываете больше денег чем ваш партнер или вы очень независимые вы не любите как бы складывать все деньги в одну копилку то есть вы и ваш партнер для мужчины это очень хорошая как бы партнерша для вас может быть женщина вот такая обеспеченная карта часто представляет знак зодиака деву ну, а в любом случае финансовая девятка – это финансовое благополучие. Карта часто называется сад Эдема, то есть быть в саду Эдема, то есть окружать себя роскошью. У кого-то карта возрождения, причем, знаете, после какой-то душевной травмы, после какой-то сердечной, может быть, даже травмы. Тройка мечей ⁇ это когда, может быть, в отношениях что-то произошло, разрыв какой-то, предательство, может быть, даже что-то, что разбило вам сердце, отношения закончились. Но такое бывает не только в отношениях, может быть, это и по работе что-то, что-то вам, знаете, такая вот душевная травма, даже близкие могут быть и дети и родственники близкие могут нанести такую душевную травму но тут примирение либо вот вы второй шанс дадите этому человеку примирение, либо вам судьба пошлет второй Если это закончилось, судьба может послать вам второй шанс, так как возрождение – это карта второго шанса. То есть будут у вас еще новые отношения. Либо вы можете все-таки помириться и дать шанс этому человеку еще. Но а, тут, знаете, все серьезно. Тут двойка чаш и четверка посохов, карта свадьбы, предложение руки и сердца. Но давайте все-таки говорим не только о любви то есть если у вас например если это дети или близкие родственники или даже друзья друг, друг или подруга может вот так разбить сердце предательство но ну, я думаю что вы можете во первых по карте возрождения помириться можете дать этому человеку еще один шанс то есть как-то Найти общий язык, я думаю, найти выход из этой ситуации, полюбовно, причем двойка чаш, это полюбовно, разрешить вопрос, тут взаимопонимание, может быть, и было недопонимание, поэтому как-то было болезненно, ну, а тут вот взаимопонимание и стабильность в отношениях, может быть, четверка посохов, это стабильность, но если все-таки вопрос касается любви, то тут очень ясная картина, душа в душу, двойка чаш это отношения, может быть вы заново начнете решите с чистого листа и тут вот двойка чаш это опять свидание взаимопонимание то есть душевная связь такая и четверка посохов это карта когда нам делают предложение руки и сердце, это карта обручения но ну, если не для вас то может быть для ваших детей или внуков но карта стабильности то есть больше таких перепадов я не думаю не будет а если это новая отношения у вас то есть если вам судьба послала нового человека после того как вот вы получили такую травму то тут тоже душевный союз то есть союз двух людей взаимопонимающих друг друга с полуслова и может быть вы решите пожить вместе вот это вот по четверке посохов еще четверка посохов может быть например празднование на для кого-то или вы поживете вместе вместе решите вселиться в любом случае чтобы это не было это очень и очень позитивно потому что по нумерологии 4 это карта вот это номер стабильности любой предмет у которого четыре точки опоры очень крепко стоит на ногах. Последняя неделя мая, опять два старших аркана. Карта императрицы, для кого-то это карта беременности. Императрица, она постоянно беременна, и карта силы тут же ⁇ это хорошего здоровья, то есть поддержание вашего здоровья во время беременности, это тоже очень позитивно. Для мужчин вы можете узнать, что ваша женщина положение, что либо жена, либо партнерша ваша, либо девушка ваша. А еще императрица – про это просто карта красивой женщины, это карта, которая управляется планетой Венера. Венера – это планета красоты, но и денег в то же время, поэтому императрица может быть владелицей бизнеса, то есть она как бы во главе. Императрица, она управляет чем-то. Еще по карте императрицы это карта плодородия или плодотворности. Может быть очень занятой период, опять тут же карта силы, очень хорошая карта в плане бизнеса, развития своей карьеры. То есть я совсем справлюсь, сила у меня есть, возможности тоже есть. Это еще карта, вот это карта силы, это карта дипломатии. Как, то есть нельзя подходить к ситуации, знаете, с точки силы. То есть да я вот сейчас так... Эдак. Нет, надо найти подход к любой ситуации, чтобы разрешить ее. То есть, как укротить э, зверя дикого? К нему надо найти подход какой-то, надо иметь какую-то стальную такую, силу воли. Так и вы. Надо включать э, не только свое обаяние, но еще женское обаяние, но еще и вот эту силу воли справиться с любой ситуацией. Обе карты замечательные. Карта силы представляет знак зодиака Львов. У кого-то с Алюами какие-то важные дела могут быть. Карта сил еще говорит о именно красоте, о том, что кто-то из женщин -стрель стрельчих решит, может быть будет заниматься собой, своей внешностью, вы сможете, может быть, измените имидж, может быть, вы э, купите себе много красивой одежды, что-то такое, знаете, кто-то, я не знаю, какие-то в спа сходят, кто-то какие-то масочки, какие-то уколы красоты, вот это все, но вообще еще эта карта говорит о том, что ваш мужчина вот считает вас как императрицу, то есть вы самая красивая, самая лучшая мать, самая лучшая жена, самая-самая-самая. Замечательное сочетание карт. Король мечей. И шестерка посохов. Король мечей – это мужчина элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи. Близнецы – ваш противоположный знак. Люди, обычно кажущиеся довольно холодными, потому что эмоции запрятаны глубоко. И в основном полагаются вот на свой такой, знаете, острый ум. Если даже есть какое-то чувство юмора, то она больше такое саркастическое. Это еще человек, который любит справедливость. Любят всегда добраться до сути дела, чтобы все было, знаете, вот правильно, чтобы все было справедливо, честно. Еще это люди какой-то определенной профессии, может быть, для вас, вот если это не мужчина, для женщин, может быть, это ваш партнер. Либо это вот человек определенной профессии, это может быть судья, он держит этот меч Фемиды, либо это, может быть, даже адвокат или, например, хирург. Для женщин, кто хотят изменить что-то со своей внешностью, может быть, даже пластический хирург, или это, например, служащие, служащие в войсках, или служащие, например, в полиции. Или, знаете, занимающийся какой-то интеллектуальной деятельностью, может быть, профессор какой-то, или преподаватель в вузе где-то доцент Или вот, может быть, специалист какой-то такой вот с остр, ос, узкой специализацией. Ну, у вас тут же рядышком карта победы, замечательная карта шестерка посохов. Это карта признания вас за ваши достижения, за ваши э, какие-то заслуги. Это карта э, воина, то есть сидеть, быть на коне, то есть э, э, быть выше. Может быть, для кого-то это повышение должности, может быть, это повышение вашего ранга, статуса как-то, э, чего-то вы доби добились. Карта вообще хороша для всех тех, например, кто, -то, кто пишет, кто выступает, э, кто в какой-то творческой среде занимается, то есть у вас признание вас. Признание вас как артиста, признание вас как а, а, за ваши заслуги, кто пишет, например, опубликует ваши работы. А, блогерством, кто занимается, тоже у вас какой-то хороший рейтинг может быть, что-то в этой области. Ну, а, по-простому, может быть, просто повышение в, в должности для вас, При, признание вас вашим начальством. Это может быть начальник ваш тоже за ваши заслуги, что женщины, что мужчины. Ну и, естественно, помним о том, что какая у вас замечательная карта была, колесо фортуны. То есть все будет вам даваться с легкостью в этот период. Давайте посмотрим, что добавит карта Ленорман к этому раскладу. но карты изумительные. Пришло время. Пришло время к чему... И карта солнца. Ну, а единственное, что вот карта увеличительного стекла, она иногда либо предупреждает, не преувеличивайте, говорит, а иногда говорит, что надо наоборот обращать внимание на каждую мелочь. На, даже, знаете, когда документы подписываете, обращайте внимание на то, что написано мелким шрифтом. То есть будьте внимательны к деталям. Если вы, например, встречаетесь с человеком, очень, очень важно, особенно с новым человеком, можно даже впечатлить его, когда вы замечаете каждую деталь, а потом как бы действуете. То есть запомнили, что женщине, например, нравятся розы, и вдруг вы с белыми розами, например, на пороге. Запомнили, что вашему мужчине нравятся какие-то, я не знаю, пироги, что ли. вы вот... Такой пирог ему испекли. Вот эти мелочи, детали, там вот что-то. И карта солнца – самая позитивная карта в колоде Таро, и то же самое в колоде Ленорман, говорящая об успехе, о каких-то достижениях, что-то новое. Это могут быть новые отношения, это может быть рождение ребенка, беременность, это может быть продвижение по службе. У вас все эти карты есть повышение по службе это может быть новая работа для кого-то для кого-то это могут быть поездки в теплые страны давайте посмотрим что добавят нам э, романтические ангелы про любовь примирение Помните, что я говорила вам по карте возрождения, эта карта тоже говорит о примирении, может быть, вы, кто-то из прошлого вернется в вашу жизнь, кто-то, кто разбил вам сердце, а может быть, вы знаете, может быть, вы разошлись или, или судьба вас развела, вот это разбило вам сердце, не сам человек, а ситуация, сложившаяся вокруг ваших отношений, а теперь вы можете, например, воссоединиться и примириться, то есть то, что и принять этого человека обратно в вашу жизнь. Оракул мудрости для стрельцов, обмен подарками, замечательно, ты мне, я тебе, причем все самое такое, знаете, доброе, хорошее, женщины любят подарков, но ну, я думаю, мужчину тоже можно побаловать чем-то. И ваша последняя карта, оракул эзотерический. Отдыхайте. Карта четверка, она идентична карте четверки мечей в колоде таро, говорящей о том, что пришло время передохнуть, набраться энергии, заняться собой, сходить, я не знаю, в спа, заняться медитацией, съездить на природу, то, что вам, что вам притят, что вам нравится, что вам помогает, вот это вот набраться новых сил, мои дорогие.